Китай попросил у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. На самом деле этот коронавирус является биологическим оружием с геномом, который содержит в себе геном СПИД. Об этом мы поговорим дальше. Но пока мы скажем, что Китай обратился в Евросоюз ко всем странам с помощью прислать медикаменты. Хотя, казалось бы, если вы создаете какое-то оружие, то вы же должны создавать от него и противоядие, да? Как бы то ни было, председатель Госсовета КНР Ли Кэцин обратился с просьбой об оказании экстренной помощи главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен немка, и может быть для вас будет интересно то, что она еще недавно, не так давно возглавляла Министерство обороны Германии. Теперь Германия будет активно помогать Китаю с борьбой в этом вирус, с этим вирусом. Тоже он собой представляет. Мы немного уже говорили в видео, которое называлось «Смерть посылки из Китая». Но сейчас мы поговорим об этом подробнее. И хочу обратить ваше внимание в связи с важностью ситуации. Мы пошли на беспрецедентный шаг. Мы открываем почту послезавтра ТВ для всех желающих. Там в папке «Черновики» вы сможете найти файл, в котором содержится расшифровка генома. Вы просили нас чаще доказывать то, о чем мы говорим. Мы идем на вам навстречу, мы это доказываем. А пока продолжаем свой рассказ о том, что представляет собой а, коронавирус из Китая и почему он нам особенно опасен. За то, что в прошлый раз мы посмели предположить, что а, китайский коронавирус является биоружием, созданным... А, в военных лабораториях Китая, в, в лаборатории Ухань, которая э, по скабридному стечению обстоятельств находится недалеко от этого рынка, с которого якобы произошла утечка инфекции, мы подверглись многочисленным нападкам от троллей. Э, и одним из доказательств того, что мы неправы, было утверждение, что этот вирус, да, является биооружием, но создан он, дескать, в лабораториях НАТО. Ребята, если вы вспомните своих Солдзберецких, которые травили там в Англии, травили-травили, да не дотравили, нескольких, так сказать, предателей Родины или предателей, вы знаете, что вообще-то по всем канонам применения таких веществ, даже против одного-двух человек является, по протоколам просто военным, является актом агрессии против страны. И представьте себе, что если бы НАТО испытывала такие препараты, засылало их в Китай и так далее, Представьте себе реакцию китайского руководства. Представьте себе, да, и Китай является мощнейшей атомной державой. Между прочим, подтеснившей в этом году Россию со второго места на рынке вооружений. Но как бы то ни было, сейчас очень популярно утверждение о том, что это создавал Билл Гейтс, мы немножко по этому поводу прошлись. Вот уже... То есть опять проклятый Запад наслал на Китай, чтобы сделать хуже России, а Россия будет в любом случае хуже от этого вируса, даже если он не так опасен, как пока представляется. Сейчас мы об этом поговорим. В любом случае, китайский коронавирус – это биологическое оружие, созданное в рамках сверхсекретной китайской исследовательской программы. О том, что он не может быть естественного происхождения, можно Понять просто потому, что в геноме э, Уханьского коронавируса найдены фрагменты от ВИЧ, от СПИД. И, соответственно, еще раз повторюсь, что посмотрите, пожалуйста, по ссылке, кто владеет английским языком, я надеюсь, кто не владеет, можете просто запустить это в переводчик. Посмотрите, пожалуйста, доказательства. Это полная расшифровка китайского э, геном, генома коронавируса. Этот коронавирус, по сути. Если имеет что-то такое общее с летучими мышами, с пресловутыми, о которых говорилось, да, то, возможно, только общее есть в названии. Дело в том, что, по сути, этот вирус представляет собой генетически модифицированный вирус типа бет SARS. А этим вирусом, между прочим, как раз манипулировала китайская армия. Для отдельного компонента генетического секвенирования из ВИЧ-1, вируса вызывающего СПИД, были добавлены в БЭТ, в БЭТ сарс подобного коронавирусу в лаборатории, что позволяет ему заражать, заметим, легкие человека через определенные рецепторы, атаковать человека изнутри, разрушать способность организма бороться с инфекцией, умещая лейкоциты человека. Еще, еще раз повторим когда вы заказываете что-то из китая с некими веществами которые проникают в кровь это касается например пластыри для детоксикации касается пластыри для выведения токсинов пластыри которые лечат от табакокурения никотиновой зависимости будьте осторожнее значит вирус еще раз произведенный военными может проникать в кровь, ослаблять э, человека возможность э, бороться с инфекцией. Таким образом, как можно увидеть, и как это увидят специалисты, если захотят посмотреть на файл, который мы привод, э, прилагаем, эта вещь является нищебным как биологическим оружием. эксперты указывают, что, да, в общем-то, и не нужно для этого быть особым экспертом, чтобы понять, что в природе не существует способа, чтобы коронавирус летучий в выше, Мог случайно получить генетические последовательности ВИЧ Не вызывая мутации вирусной болезни Единственный способ на самом деле Которым вирусная оболочка могла получить генетику ВИЧ И при этом оставаться на 100% идентичной образцу, Полученному кстати в 2018 году Это если гены ВИЧ были добавлены в лаборатории Если хотите по простому Летучие мыши как бы ВИЧу не подвержены, они не являются гомосексуалистами, не колются, в отличие от людей и все такое прочее. Между тем, многие американские источники сейчас сообщают, что первоначальный коронавирус типа Бацарс был идентифицирован армией Китая через Институт военной медицины командование которое находится в няньцзяне это произошло еще в 2018 году а вот два года спустя вирус был изменен таким образом который не может произойти в природе без генетической манипуляции сейчас представляется что конечно утечка коронавируса произошла из спецлаборатории случайно но на самом деле достаточно показательно что если китайские военные так пренебрежительно относятся к безопасности безопасности собственного населения, то почему вы думаете, что получая какие-то посылки там да сказать, с биологически опасными, опасными потенциальными веществами будут заботиться о вас? Ну, конечно же, нет. И вот надо сказать, что те меры, которые принимают, вот, по, по, принимаются по всему Китаю, те меры, которые принимаются по изоляции людей, по изоляции населенных пунктов, лишь подтверждают, что высшим военным Китая хорошо известно, что речь идет. Вовсе не о борьбе с некой природной вспышкой болезни, а именно о биологическом оружии и об опасности его хорошо осведомлены в Китае. Но, видимо, создавая оружие, противооружие против него не создали. да, Тоже такой характерный признак. Еще раз повторим, что в течение, вот если мы рассмотрим, в течение первого месяца власти Китая поместили под карантин, обратите внимание, 56 миллионов человек. И в 19 городах это надо сказать что это если рассматривать с военной точки зрения это в первую очередь беспрецедентная в мировых масштабах военная операция и зачем собственно китаю блокировать 56 миллионов человек если это такая мелочь и не страшнее такого гриппа вот конечно всем все понятно и сейчас, когда вы читаете успокоительные новости, что не волнуйтесь, грипп пошел на спад, вы должны отдавать себе отчет. Еще раз прошу ученых посмотреть, пожалуйста, файл, который я предлагаю, оставить свои отзывы. Прошу вас подписывайтесь, потому что будет еще много интересного. Но сейчас мы посмотрим, собственно, каково же действие, настолько, насколько это в наших силах, каково же действие вот этого модулируемого да, вируса, в которой заложено механизм спида уже само по себе название этой болезни как бы навевает мысли о том, что она может развиваться и незаметно и когда вас успокаивают о том, что вот все пошло распад и эпидемия заканчивается, вы имейте в виду что спид сам по себе не заканчивается он долго может спать в организме потом наносить Неотвратимые последствия Когда вы даже забудете Откуда что пришло Что вы попили Как это происходило Но сейчас мы это рассмотрим подробнее А пока еще раз э прошу вас Мы специально для вас открыли Впервые идем на такую практику Специально для вас открыли почту Она доступна всем желающим Каждый желающий хоть немного владеющий английским Может ознакомиться С подробным научным отчетом О том что собой представляет э Безобидный коронавирус из Китая Если вы внимательно изучите тот самый файл, который я предлагаю вашему вниманию, то вы отметите, что на сегодня установлено, что заболевание имеет уровень инфицирования 83%. Что это такое означает? Это означает, что если 100 человек заразились вирусом, то 83% процента заболеют от него. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем Через контакты, в том числе тактильные, и поэтому она чрезвычайно опасна. Пока не ясно, сколько вирус может жить вне человека. А в воздухе на поверхности пока называются цифры такие от 5 до 28 дней. То есть, если человек, который заражен, скажем, идет в магазин или в супермаркет, или туалет, или в школу, в офис... Прикасается к чему-то угодно, дотрагивается до продуктов на полках и так далее, и так далее. Чихает, кашляет его в вирус, попадает на продукты, потом их получаете вы, и таким образом происходит заражение. Еще раз повторяю, что 83% – это очень большая квота заражения. Вот. А что наблюдается даже в немецких школах? Детей кормят. Стоит такая симпатичная кастрюлька, в которой лежит спагетти, да, то есть, ну, дети есть дети, они дотрагиваются до этих спагетти, там, иногда кидают друг друга, да, ну, интересно, что происходит в школьных столовых России, в детских. Мы говорим о том, что вирус, еще раз, этот вирус, который не может быть естественного происхождения, он существует и на поверхности, да? достаточно долго неубиваемый, от 5 до 28 дней как быть в этом случае ну понятно лучше избегать скопление людей мыть руки лучше такими активными средствами которые убивают девять процентов микробов но конечно скопление людей лучше избегать и отходить от тех кто кашляет чихает и так далее и так далее и так далее потому что вы знаете что вирус распространяется не только среди китайцев он распространяется и среди тех кто не был в китае каким-то образом происходит но ну, я думаю что спецслужбы потихонечку это уже выясняют в совместных контактах друг с другом и вот сейчас э, нужно сказать что когда вам всем говорят что эпидемия пошла на спад что вот не смотрите тревожные видео они вредны для вашего здоровья да они еще больше ослабляют они располагают вас конечно не думайте не нужно бояться но вот кто предупрежден тот наполовину уже защищен да на самом деле нельзя сказать, что ситуация в Китае улучшается. Сейчас происходит, происходит продолжение распространения видео, как китайские власти, внимание, заколачивают дома, досками квартиры да, местных жителей, чтобы они не могли выйти на улицу. В изолированных городах не хватает, мы уже сказали, сколько человек, не хватает еды. Конечно, власти пытаются сделать все возможное, но при таком количестве людей, по сути, при гигантском карантине, который, который стал результатом спецоперации, люди по несколько дней не едят, это вызывает новые болезни и продолжается. Да, и есть видео о массовых драках на улицах, мы как раз не гонимся за жаренными фактами, не хотим показывать вам это видео, запомнить ту информацию, которую, которую мы вам даем. Есть данные о том, что власти Китая начинают уже сжигать дома и квартиры, в которых обнаруживаются умершие люди. Их сжигают вместе с трупами. Еще стоит отметить такую вещь, что ученые полагают, что вирус может распространяться через слизистую оболочку, через глаза, то есть можно заразиться через глаза. То есть, вот если вы даже входите в то помещение, где человек кашлял, чихал, если этот человек был а, заражен этим вирусом, если он был болен, то просто входя туда, то есть уже никого нет, вы можете этим заразиться, это не пугалка. Мне хочется думать, что ученые все-таки посмотрят то, что я предлагаю, и прокомментируют э, тот файл, который я смог для вас достать. Вот. А пока происходит простая вещь. Вот кто-то чихнул, это живучая дрянь, да, вы заходите, глаза постоянно моргают, да, у них происходит микросокращение. Таким образом, просто наследие, что можно получить свет. Поэтому носите очки, даже если они без 3 да, не стесняйтесь. Не стесняйтесь принимать какие такие вот меры. Ну а теперь заканчивая разговор о том.. Что собой представляет этот вирус еще раз это э, спит версии 2.0 э, и последствия его заражения могут сказываться через годы через годы он может это дремлющая до да, спинтерс это дремлющая вещь э, поэтому нужно очень внимательно ко всему этому относиться не нужно само успокаиваться и теперь поговорив о том э, что собой представляет этот вирус э, еще раз это биологическое оружие для всех это уже не секрет, для ученых, специалистов, которые в теме. Теперь мы поговорим о том, очень кратко о том, какие будут последствия этого вируса. Они уже есть, если не в плане здоровья простых людей, то в плане здоровья экономики экономик разных стран. Нужно сказать, что здесь, в первую очередь, конечно, может пострадать уже начинает страдать Россия. Итак, об экономическом аспекте этой напасти, расходящейся по всему миру из Китайской Народной Республики. Но вот э, рейтинговое агентство Мудиц говорит сейчас о том, что последствия, последствия пандемии нового коронавируса может иметь большее как бы, значение, чем пресловутый глобальный финансовый кризис 2008 года. Говорится о том, что вот он может сейчас экономика, если вы интересуетесь этой темой по разным причинам, мировая экономика вошла в зону турбулентности, нестабильности, финансовые рынки и любые другие, и индексы деловой активности об этом свидетельствуют. Так вот, проклятый коронавирус может стать спидом и для, не просто для людей, но для экономики привести к потрясающим, э, в кавычках, результатам. Ну вот, в отличие от финансового кризиса, лица, отвечающие за общественное здравоохранение и экономическую политику, могут быть ограничены в своих возможностях исправить или компенсировать последствия подобной испанки 1918 года. Это говорится в отчете рейтингового агентства Moody's. На самом деле, уже сейчас, уже сейчас распространение вируса привело к падению э, китай, китайских рынков, к падению промышленности в целом, э, к тому, что э, резко э, до показателей примерно 2017 года э, упал индекс мировых цен на промышленные металлы, медь, никель, сло, э, олово, цинк, свинец, алюминий и многие-многие другие. И вот здесь очень важно, что как бы. Если брать стратегическое партнерство, о котором любят играть в России с Китаем, то, образно говоря, чем э, хуже Китаю, тем хуже и России. А почему Россия вместе с другими странами, взявшими себе за модель развития экономики сырьевой, пострадает больше всего, ну очень просто, падение рынка, Китая может, вы, вы, может вызвать падение цен на сырье. И сейчас уже на, нарушаются логистические связи при таком блокировании. Да, страны перекрывают свои границы. И сейчас происходит э, уже падение, падение, пока невидимое да, экономик. И ну, разумеется, если понизится цены на сырье, э, можно сказать, что среди всего от этого пострадает Россия ну и просто в качестве намека взяв курс на повороты на восток, на импортозамещение, сейчас последствия всего этого исторического поворота могут ощутить на себе и различные производящие предприятия россии, в том числе и оборонного комплекса, нарушения логистики и так далее. И как там насчет деталек китайских, которые вставляются куда нужно и куда не нужно. Я не буду сейчас называть, но один из крупнейших заводов, одно из крупнейших предприятий России, находится сейчас под угрозой закрытия как раз из-за того, что не получает нужных деталей от китайского производителя. Прошу вас о максимальном репосте этого видео, прошу вас еще раз ознакомиться с материалами, прошу вас подписаться на канал. Не потому, что я жажду популярности, здесь будет рассказываться то, о чем вам не расскажут другие, то, что вас блокируется, то, к чему очень часто люди не имеют доступа, и то, что пытаются замолчать, залгать, сильно раскрученные при помощи государственных и схожих с ними фондов. Здесь будет правда. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.